Э, ну, потому что мне интересна тематика э, военная, в частности, морских котиков. Ну, и, в принципе, мне это очень интересно, мне нравится, как, ну, сам вот этот геймплей, там, очень сильно нравится прятаться, гаситься от кого-то, там, блядь, наебывать втихую. А, ну, и это, ну, в принципе, и все, ну, и весело, ну, и люди хорошие. стрейкбол потому что все это приближено больше всего, ну, приближено один в один, ну, то есть, по крайней мере, издалека хотя бы ты... Стараешься быть похожим, как по там, снаряге, там, по вооружению собираешь комплект правильный. Моя команда называется Мака 31. Грубо говоря, нам уже 5 лет. Стараемся моделировать десятую команду морских котиков спецназа в США. Период у нас 2005 на, грубо говоря, на в лесной местности и период 2007 на блэксайд, ну то есть на с бронежилетами и с касками там осенью после сезона 2011 мы с Димой Санаром и с Михой Сайлером Решили, ну, собрались как-то раз в октябре, какого-то там числа И решили заперить свою команду, то есть отдельно То есть, ну, не, ста, не, чтобы не стадом бегать, как в 2011 году А просто так мелкой толпой от стороны надо там, на фланге заходить, там, туда-сюда На самом деле Мака-31 это Девгру, это спецназ мы в США Были в 2001 году в Тораборе снайперами, наблюдателями, авиакорректировщиками. Но так получилось, что у нас 10-я, а не шестая команда, нет и в группу. Вот поэтому вот так вот и бегаю. Я командир команды. В моей команде сейчас 7 человек, включая меня. Мне нравится моя команда, конечно, у нас все люди очень хорошие, все друг друга хорошо знают и понимают, дружески друг к другу относятся. В принципе, не без шуток, без них никуда. Подъебки всякие разные, прикольные. Я вообще начал играть в страйкбол в 2011 году, раз уж так пошло. Начинал я студентам. В принципе, студенты денег, как всегда, мало, но, поэтому без родителей не обошлось. Спасибо им большое, разумеется. Купил привод, самый первый это СРЦ М4 говно команда была команда First Battalion, по-моему называлась, что ли. Морская пехота США, Force Рекон, тогда вот были, где-то на период 2004-2005 год. Ну и весь 2011 год, весь сезон мы пробегали в этом составе, то есть в составе команды этой. Цима. Почему? Потому что цим до хера, они, грубо говоря, прочные и дешевые, в отличие от, от ЛЦТ, у них не, отпи, не выпиливается, не, не, выпили, не отваливается ствол. И, грубо говоря, большинство народов сидит на цимках, многие проблемы знают, если есть проблемы, с ее очень часто Почему в Почему? Потому что у меня в ОФЦ, у команды в ОФЦ. это качество, блядь, это самый лучший АЕК привода. Может конкуренцию состоит только Tokyo Marui. Может быть, но и то Tokyo Marui, там чекухи. Made in Japan, туда-сюда. Ложный вопрос. Реконструкция, наверное. Почему? Потому что реконструкция, это, в моем понимании, реконструкция, это когда у тебя все оригинал, все один в один. Разумеется, без физо, потому что некоторые люди думают, что если ты рекон, значит у тебя физо должно быть примерно ну, лучше среднего. Вот. Но это, думаю, если человек не может, ну не может в физону, может в снарягу, то, думаю, он может называть себе реконструктором. Большинство игр таких делают рейдовые, то есть, ну, никто не знает об этом. Грубо говоря, все лампово, мало народу, но все люди хорошие, знакомые, и там ходят по горам, там могут днями ходить, ну, два-три дня ходить, и, грубо говоря, такие бесполезные. Не будьте дрещами! Делайте все сразу качественно Покупайте хорошие привода Вот хороший привод ты взял, он тебе понравился Все, то есть привод есть Бери нормальную форму, нормальную, там, ну если ты уже определился чем-то Нормальную снарягу, хорошую, не фуфло какое-то И интересуйтесь, там, увлекайтесь, смотрите фотки Вот этих спецподразделений, наверное, которые вы моделируете Все, спасибо, Фил, за интервью той.